Всем привет! Задумались ли вы, когда устанавливали синилизацию дилера или усторонних установщика о, о том, насколько стала ваша машина менее угоняемой? Обычно всех устраивает то, что работа со запуска, машина закрывается, открывается, ну и все, как бы мало кто задумывается, что типовая установка цивилизации способствует повышению ее противогонных свойств. Вот, допустим, простой пример. У меня вот стоит сигнализация орлай на 93 Хорошая с диалоговым кодом и так далее, и тому подобное. Долго рассказ не будет, видео не относится к смыслу видео. Я сам ее устанавливал у дилера. Времени не было, чтобы устанавливаться. Но надо было ехать без командировкой. Это не важно. Устанавливал у дилера. Естественно, установка типовая. Ну вот, вот вариант. Вот наша машина стоит на сигнализации. Вы дома спите. Вот подходит злоумышленник. Ну, я буду сейчас открывать плечом штаб. Открывается машина элементарно. Я уже пробовал, знаю. Показывать не буду. В данный момент будем закрывать плечом. Поехали. Вот, злоумышленник. Вождание три раза на валид это штатная ошибка. Все, сигналка замолкла. Сейчас замолчит сам пульт. Все. Он замолчал. И дальше что мы делаем? Заводим автомобиль и уезжаем. Все, машина ваша уехала далеко. Как видите, типовая установка сигнализации грозит тем, что ваша машина становится легко угоняемой. Что я предлагаю делать всем владельцам сигнализаций, которые вы ставили либо у дилера, либо... Установщика такого хорошего. Вот сам наш брелок от сигнализации. Если у нас идет заводской пин-код, вот здесь на экране вот все чисто. Сейчас мы будем устанавливать пин-код двухзначный. Можно трехзначный установить. Ну, Я думаю, двузначного хватит вполне. Даже однозначного, отличного от завода уже хватит. Как бы Для этого что мы делаем? Открываем машину, сняли сигнализацию, открыли дверь, закрыли ее, нажали на педаль тормоза. Ну, вот эти процедуры стоит сделать. Дальше что мы делаем? Заранее ставим ключ зажигания сюда. Все проблемы в том, что вот эта антенна кнопка сейчас начала заменять. Кнопку валит. Не надо ее искать. Вот он валит перед вами, поэтому если у вас штатный код, трешка, вот. вору не надо искать валет вот он перед ним. Все, у него все под руками. В общем, что делаем? Заново я говорю. То есть для того, чтобы нам задать двузначный код, то есть мы заранее ставили ключ замок зажигания, зажигание пока не включаем. Нажимаем 5 раз на кнопку. Раз, два, три, четыре, пять. Включаем зажигание. Вот пять раз она у нас пропиликала. Вот появилось АФ. То, что нам надо. Нажимаем на третью кнопку. Длинно и коротко. Все. Вот появились впереди номер функции и положение функции. Нам нужна девятая. Так, доходим до девятой. Девятая, вот девятая функция первое положение это получается стандарт. меняем ее красной кнопкой большой на третье положение это вот двухзначный пин код все далее просто выключаем зажигание у нас теперь задано появилась пиктограмма такая пин теперь нам надо следующим что сделать нам надо задать пин-код. Что для этого мы делаем? Так, Ставим машину на сигналку. Снимаем ее. Включили зажигание. Включили его. Открыли дверь. Нажали на тормоз. Для чего я это делаю? Чтобы сигналка сейчас могла перейти в следующий режим программирования. Дальше что делаем? Нажимаем вот эту кнопку четыре раза. Раз, два три, четыре. Далее. Включаем зажигание. Четыре раза она у нас пропищала. Хорошо. На кнопочку эту еще раз. Вот она один раз пискнула. Вот появляется такая пиктограмма. Задаем первую цифру. Вот. Один, два, три. Коротко это один, два, три. Длинно. И еще один раз. И это уже четыре, пять, шесть. Вот уже сейчас у нас вышло из режима программирования. Кода. Задание пин-кода. Сейчас заново сделаем. Смотрите. Опять. Сигналочку. Сигналочку сняли. Зажигание. Выключили. Дверь открыли. Тормоз нажали. Все. И опять. Четыре раза. Раз, два, три, четыре. Четыре раза пропищала. Все отлично. Ну вот, зададим, допустим, еще раз. Один раз. Все, вошли в режим задания пин-кода. Вот, вторую кнопку нажимаем. Первая циферка 2. И еще раз сюда нажимаем вторую цифру, чтобы задать. Вот, она два раза пискнула. И зададим, допустим, 6. Долго третью и коротко ее же. Вот, пин-код 26. Теперь... Просто выходим Из Выключаем зажигание У нас пин-код задан Вот Все, здесь всегда сейчас будет вот такая Пиктограммочка, пин Все, отлично Теперь Что мы делаем, допустим вот Та же самая ситуация На улице сейчас не буду выходить <клёх> Допустим, вот у нас машина Сигнализации Все, мы ее поставили на сигнализацию Пошли домой спать. Приходит у нас воришка, вот такой неподготовленный, ну, знающий вот эти элементарные вещи. Вот он открывает дверь, дверь при этом открыта должна быть, нажимает три раза, а вот не работает. Теперь, чтобы нам, в случае, если мы потеряем ключ, или он сломался, для того, чтобы отключить нашу сигнализацию, что нужно сделать? Допустим, вот у нас машина на сигнализацию. Мы подходим к своей машине, ну, ключом вот этим, допустим, или запасным открываем машину. Вот мы ее открыли, она закричала. Дверь не закрываем. Дверь не закрывается, ручник опустим. Нажимаем 2. включаем зажигание. Еще раз зажигание и 6. Включаем зажигание. Все. Сигнализация снята. И спокойно едем, куда нам надо. Наша машина уже более защищена от угонов. Всем, кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем всего хорошего. Нормально. Поехали всем... всем. привет. Многие из нас устанавливают сигнализацию у дилера или устороннего установщика. И не задумываются, что сигнализация у нас. Всем привет. Многие устанавливают сигнализацию у дилера или устороннего установщика. И задумываются? А, неправильно. Для того, чтобы поменять громкость сирены, кнопочку. Раз, два, три, четыре. Ручник при этом должен быть опущен при всех операциях. Повернули зажигание. Блять.